всем привет это я сделал дополнение с примерчиком дополнение к нашему обсуждению этого блин закона сохранения энергии вот и в качестве примера я переделал программку программку какую я переделал у меня есть видео вектор движения ну и столкновение там окружности вот я взял эту программку и переделал Просто для демонстрации. Итак, что есть? Смотрите, что я сделал. А вот у нас скорость, давайте, 3. А масса 2. И скорость а, минус 3. И масса 2. Два объекта, которые будут двигаться друг навстречу другу. Координаты x здесь. Так, давайте я вот здесь изменю. 300, 300. Вот, я просто для демонстрации, да, это сделал. И теперь... Теперь, теперь, теперь, Дену, вылазь. сюда, вот. И как мы смотрим, два объекта навстречу двигаются, и они столкнулись, и в обратную сторону с такими же скоростями поехали. Так, давайте этот 600. Вот, вот, скорость одинаковая. Теперь давайте добавим второму объекту, который справа, массы 20. Вот, то есть он 10 раз будет массивней. Уже нашего объекта, который слева. Скорости одинаковые. бамс. Но, как мы видим, этот объект продолжил свое движение. Он замедлил скорость. <coughs> замедлил скорость. Но... Так, а какой у нас тут... Разве, давайте 800, что ли, поставим. Так, он свою скорость замедлил, но продолжил движение в том же направлении. То есть это случай одномерного пространства. Здесь учитывается только x. Только x, вот. Бэмс и полетел. Вот. Ну, теперь давайте, добавь, давайте просто разные скорости. Давайте массы оставим такие же. но на навстречу будет скоростью 9 ехать. А у этого будет скорость, ну, пусть 3 так и останется. Вот. Вот, вот, вот. Так, давайте посмотрим старт изи. И сейчас, как мы видим, скорости немного поменялись, передались. Ну и все такое. Вот. Этот пример вы можете скачать по ссылке в описании к видео. Вот здесь, что я только сделал. Я здесь просто добавил вот эту формулу. Которая рассчитывает скорости после столкновения. То есть по закону сохранения энергии. Это в самом простом варианте. Здесь не учитывается 2D. Здесь одномерный мир. В чем его одномерность? В том, что скорость здесь представлена только одной позиции. То есть по x. В двумерном мире у нас уже x и y. Это уже вектор. Ну и в трехмерном случае это уже вектор направления. Поэтому, если не смотрели видео, посмотрите, это мое видео, вектор движения и столкновение окружность". Вот, поэтому здесь, здесь, здесь я ничего объяснять не буду, я думаю, вы разберетесь. Здесь используется Qt, OpenGL, вот-вот-вот, используются, собственно, ручно написанные примитивы. Вот по ним тоже были у меня лекции и уроки по созданию этих примитивов, то есть это язык программирования C++, и там можно найти уроки, в которых я создаю эти примитивы. Вот. Но в большинстве своем случае, вот в большинстве, в каком большинстве заговариваюсь. вот. Но самое основное это то, что в нашей вот сегодня программе это используется, вот, вот эта формула, которая рассчитывает столкновение. Если хотите, было бы очень хорошо Если бы вы допилили это И добавили сюда 2D То есть, чтобы двигались по вектору э, наши круги А не только по координате x Вот, то есть, двигались э, по вектору направления Это, соответственно, менялась бы координата x и y Вот И сделали вот такие столкновения э, Уже в 2 d мире. Вот, ну Ну-ну-ну все, то есть это такое небольшое дополнение, поэтому подписывайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь этим видео, ну и все такое. Всем спасибо за внимание, всем пока.